Привет, друзья! 2020 год подходит к концу. На пороге Новый год, новый сезон, а значит и новые приключения. И по этому поводу мы решили не дожидаться выполнения всех условий наших двух розыгрышей и разыграть три шлема и подогрев ручек прямо сейчас. Ведь дорога ложка к обеду, а подарки к празднику. Коллектив Мототек поздравляет всех с наступающим Новым годом. Чего хотелось бы пожелать? Здоровья, везения и, конечно же, всегда полного бака. Всех с наступающим, а победители еще и с победой. Победители, оставляйте свой инстаграм в комментариях под этим видео. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Во избежание столкновения с мошенниками мы напишем вам только с официальной страницы Мототек. Ссылка будет в описании. Приятного просмотра.